друзья всем привет сегодня 9 сентября девятнадцатого года короче проснулся где-то полпятого сейчас уже шестой час в общем решил гонять на уток посмотрим что дальше будет потер что друзья нахожусь в угодьях заряжаю волыну сейчас проверим на лужах вот там может что есть Светлана. А мужик сел утром. Далеко, сука Темноватый горизонт, друзья, был Темноватый Сейчас сюда присесть и можно. И ждать Опять Залета темного. Крикаж прилетел, друзья Пол подран ⁇ Куда-то сюда. Короче, подранок в камыш упал. Я его потом поищу. Друзья, собираю маслята. Все хорошие. Вчера с женой тоже где-то по ведру насобирали. Масляточек. А тут видите прям в кучке. Не знаю сколько. Вот уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять штук и все хорошие масленки. В одной прям кучке, друзья. Тетерка взлетела, друзья. осенями два штуки О. друзья уже наверное три косача видал, под березовиков пол рюкзака набрал, маслят тоже наверно с ведра нарезал, вот сейчас вот вышел на полянку, нашел вот такого вот барсука, что с ним хрен знает такой вдохлый барсачок, пушечка вот здесь такая вот Короче, друзья, взлетел еще один косач с дерева, не успел я. Вот нашел вот такой подосиновичек, хорошенький. Хорошенький подосиновичек, видите, по сравнению со мной какой здоровый. Нашел еще вот такой какой-то грибок. Он, понятно, подберезовик что ли. Но он червивый, друзья. А ножка хорошая. Еще один подосиновик, друзья. Угу, хорошенький Ближе к дороге Нормально В одном месте сразу Вот три штучки нашел Но вот это, наверное, старый, старичок старая, ага. вот старый, но ножка должна быть хорошая И вот эти вот два хорошие Короче, друзья, нарезал Подберезовиков Коровников Подосиновиков Волнушек, маслят Полный рюкзак. И в мешке столько же. Сейчас домой поеду. Ни одной утки не взял. Да и хрен с этими утками. Ну, уток максимум штук пять бы можно было добыть. Грубо говоря. Но они бы в рюкзаке столько, друзья, не занимали место. Сколько вот этих... Друзья, смотрите. О, пиво Растет. Короче, подошел к этому грибу, потом, думаю, оставлю, раз уже рюкзак, короче, закрыл. Потом, думаю, не, возьму в мешок не фалори. И смотрю, еще три, короче, растет. И в итоге вот четыре штуки. Все, короче, попозже сюда. Друзья, я добыл уточку. Надо идти доставать. сейчас. Что, друзья, вот в таком водоемчике Сейчас попытаемся не искупаться, достать по быруму уточку. Тут их три было. Вот одну хлопнул. Вон она лежит, видите, друзья. А две там потом взлетели. Одна после выстрела. А вторая минут через пять, наверное, взлетела. Оттуда вот с Утенок. Широконос. Широконос, друзья. Видите, в голову попал. Вот, широконосочка. В голову прям попал вот. такого же я веслом убивал ладно поперли так вот парковаться будем сейчас потихонечку чтобы не перевернуться самое главное за дерево взяться вот так ага. взять ну а вот тут уже не кульнувшись так и вот Камера теплее да, да, да. И все И грибов набрал почти мешок И утку завалил И нашел где косачи опять же Лазил И нашел еще грибы, друзья Коровники, короче, там Надо будет идти Ребятки, сегодня это все нормально Выбираемся в сторону дома, друзья Отметил широко нотку, не знаю, сегодня десятая или одиннадцатая, может девятая еще, 10 десятая поставил. Видали сколько грибов, и рюкзак полный?